Всем привет! В эфире универ и ее ведущая я, Анастасия Иванова. О самых интересных студенческих новостях расскажу сегодня в выпуске. Представители Казанского университета выступят в городе Алмата. В деревне универсиады появится беспилотный транспорт. Как попасть в лицей Казанского федерального университета, расскажем сегодня в выпуске. Второй международный форум предпринимательского образования в быстро развивающихся обществах открылся в казахстанском Алматы. Среди тем обсуждаемых на форуме был рассмотрен опыт Казанского федерального университета. Подробности у нашего корреспондента. Ректор КФУ Ильшат Гафуров выступил на втором международном форуме «Предпринимательское образование в быстро развивающихся обществах трансформации ценностей» и Алматы, где представил новую модель развития Казанского университета. Начиная доклад, Ильшат Гафуров рассказал о месте, которое занимает университет в Казани в системе высшего образования России, так и по качеству и инфраструктурного оснащения, и по масштабу возложенных на ВУЗ задач, что помогает участвовать в приоритетных проектах правительства Российской Федерации от программы повышения глобальной конку конкурентоспособности российских вузов 5.100 до проекта «Экспорт российского образования» и вузы как центр пространства создания инноваций. Масштабная дискуссионная площадка собрала вместе ведущих экспертов в области науки и образования, ориентированных на внедрение в классические процессы обучения новых бизнес-моделей. И опыт Казанского университета по интеграции с бизнесом стал объектом повышенного внимания гостей из разных стран. Адель Шамилова, Универньюз. Ректор Казанского федерального университета Ильшат Равкатович Гафуров и гендиректор компании ICL Виктор Дичков подписали соглашение о сотрудничестве. Документ подразумевает развитие партнерства в сфере научно-технологических проектов, а также подготовку и переподготовку кадров в области инжиниринга и it технологий. Встреча прошла в рамках торжественной церемонии открытия технопарка на территории Лаишевского муниципального района, в которой, кстати, принял участие президент Республики Татарстан Рустам Нургалевич Миниханов. А теперь к другим новостям. То, о чем раньше могли мечтать только писатели фантастических романов, начинает появляться в реальной жизни. Технологии не стоят на месте и каждый день появляется что-то новое. А идея создания умных городов уже не кажется такой далекой.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 беспилотного и электрического транспорта. А это говорит о том, что беспилотные автомобили – это уже ближайшее будущее. Олег Кашин, Ленардо Вольтьяров, Универньюс. В школах по всей стране для сотен тысяч старшеклассников прозвучал последний звонок. Начались первые экзамены и, конечно же, прием не только в университеты, но и в лицеи. В 2018 году количество свободных мест в лицее имени Лобачевского Казанского федерального составило 80 человек. О том, как поступить в лице и подготовиться к вступительным испытаниям, смотри в сюжете Дианы Шиловой. Лице имени Лобачевского и эти лице Казанского федерального университета вошли в число лучших школ России по конкурентоспособности выпускников. Рейтинг составила агентство RAEX. Эксперт это российское кредитное рейтинговое агентство, занимается присвоением рейтингов, а также исследовательской-коммуникационной деятельностью. На 32-м месте разместился IT-лицей КФУ. На 56-м месте лицей КФУ имени Николая Ивановича Лобачевского. Школа, вошедшая в топ-100 рейтинга по конкурентоспособности выпускников, демонстрирует высокий уровень качества образования. Ежегодно лицей имени Лобачевского осуществляет прием в 6-9 классы. Для того, чтобы нести гордо звание лицеиста, нужно было сдать вступительные экзамены. Мы принимаем детей в 6-й, в 7 в 8-й классы. И э, желающие поступить в лицей сдают вступительные испытания. Конкурсный отбор проходит по предметам математика, русский язык. Для тех, кто поступает в восьмой класс, э, конечно же, физика. Стоит отметить, что победители и призеров региональных олимпиад по математике, физике и информатике принимают вне конкурсной основы. На основном положения о приеме лицей проходит э, вне конкурса. И, конечно же, они составят основной костяк. Олимпиадного клуба «Лицей-2.0». В этом году число свободных мест составило 80 человек. Это связано с тем, что в 2018 году из лицея выпускается 80 одиннадцатиклассников. В этом году мы выпускаем всего 80 выпускников. И, соответственно, количество людей, которых мы можем пригласить к нам в лице на обучение, тоже 80%. Но при этом конкурс составил 13,5 человек на место. Если же кто-то не успел подать заявление или не прошел конкурсный отбор, то есть возможность посещать кружки и курсы, проводимые Лицей имени Лобачевского КФУ. Диана Шилова, Владимир Нелюбин, Универньюс. В отделе редких рукописей большое внимание уделяется археографическому поиску и хранению книжных памятников. О том, кто посетил музей и с какой целью, смотрите в следующем сюжете.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 Для показа их готовности организована программа «Городские волонтеры». 30 мая в волонтерском центре по Волжской академии физкультуры и спорта состоялась долгожданная презентация программы «Городские волонтеры чемпионата мира по футболу-2018». С приветственным словом выступила дирекция спортивных и социальных проектов, рассказав о том, кто такие городские волонтеры и в чем их важность. Вы самые главные люди чемпионата мира. Волонтеры, которые в ежедневном режиме будут встречать гостей, как сегодня уже говорилось, и в аэропорту, и на вокзале, и на стадионах, вы те люди, которые в ежедневном режиме встречаетесь и общаетесь с людьми. Это очень важно, это безумно важно, потому что именно по вам будут судить о городе в целом. Не только про футболе, что люди приезжают не только они за спортивными эмоциями, они, безусловно, пойдут по нашему красивому городу. Заявочная кампания по набору городских волонтеров в городе Казани на Кубок конфедерации и Чемпионат мира по футболу 2018 была организована полтора года назад. Для участия в качестве волонтера онлайн-заявку подали более трех тысяч человек. Из них отобрали всего тысячу самых лучших, часть из которых сегодня и приняла участие в презентации. Студент Казанского федерального университета, будущий Дипломат из Африки рассказал, что собирается оттачивать свои навыки коммуникации во время футбольных матчей. У меня пока еще ну, все не точно, ну, точно выделено, но я буду работать с зрителями. Ну, там, э, скорее всего, либо там, э, направить людей, там, э, дать какую-то информацию, работать в камерохранении. Вот такими работами я буду заниматься. В рамках мероприятия была представлена новая экипировка для городских волонтеров. Футболка с эмблемой мундиаля и надписью Волонтер. Брюки-трансформеры, легкая ветровка, бейсболка и рюкзак. Все в светло-голубых тонах. Также волонтерам удалось продегустировать национальные татарские блюда, которые будут предоставляться волонтерам на протяжении всего чемпионата. В разнообразное и сытное меню на каждый день входят. Чечевичный суп, рис с рыбной котлетой, салаты с капустой и моркови, чак-чака, леш, бекен с капустой и многое другое. Но все это лишь приятное дополнение к тому, что ждем. Волонтеров на самом чемпионате. А это буря эмоций, новые знакомства и приятные воспоминания. Мария Пенигина, Владимир Нелюбин, Универньюз. На сегодня у меня все. Но уже завтра наша команда снова выйдет в эфир. Следите за нашими новостями и будьте в курсе всего самого интересного. Пока-пока!